Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Я сегодня так коротенько видео хотела такое сделать, ответить на вопрос э, с канала ⁇ канала Переезд в деревню на юг ⁇ Лена, хозяйка канала. Ну, она говорит, что действительно очень здорово, что они переехали в Краснодарский край, на юг, в деревню. Все у них замечательно, хорошо. А вот э, я хотела сказать о своем, то, что у меня э, ну, родственница уехала туда, и все, она хочет возвращаться. Но ну, около двух лет она там живет. И какая причина того, чтобы... Ну, что-то ей там не нравится. А... Ей там 40... ей 44 года. Она воспитывает девочку одна. У нее был дом очень хороший здесь у нас город такой Елабуга есть недалеко от нашего города Нижнекамска Это буквально тут минутах, ну час езды предположим. Хороший дом такой, добротный, все там было. И вот ей захотелось переехать в Краснодар, там тепло, там море, там все замечательно. Но не все так просто, понимаете? Уехать и все оставить. Потому что я одна, у нее нет мужа, она одна. Ну, он, наверное, рассчитывал на свои силы. И в чем же вопрос, что она хочет э, вернуться обратно. В общем-то, вот мы живем в очень э, хорошем месте, это среднее Поволчья в республике Татарстан. Все-таки это очень э, самодостаточная республика, я считаю, Богатая. И здесь можно найти работу, можно действительно достойную работу оплачиваемую. Вот там у нее сейчас проблемы. Проблемы в оплате. У нас оплата здесь выше, чем там в Краснодарском крае. Ей, например, надо учить сейчас девочку, она учится в институте, производить оплату. Это, знаете, дело серьезное. А там с этим проблема чтобы тебя никто не ждет устроиться на работу и, пожалуйста, типа, вот, я все-таки подготовлю. Нет, конечно, нет. Это первое. Первое. И то, что ты один, вот, ладно, вот, пенсии получал, да, эти пенсии не получая, э, с мужем бы, вот это еще бы куда ни шло. А тут тоже проблема, если люди уезжают, например, с семьей, там, два человека, то ну, конечно легче и потом если ты всю жизнь прожил здесь у себя как говорится привык к этому климату то это неплохо понимаете у нас в среднем по здесь и солнечные дни бывают хорошие и лето такое прекрасное замечательное там лето, ты разве увидишь, жара, 40 там, градусов на море. Я говорю, как часто выяснилось, какое море, какое море, надо доделывать дом, надо по хозяйству что-то делать. Но понимаете, там не до моря надо отметить. Вот. И все-таки погода, погода это м -м, разительно отличается. От Лето от Среднего Поволжья и Краснодарского края. Там очень жарко, и к этому надо привыкнуть, вот к этой вот э, погоде. И все таки родные, близкие, все находятся здесь. Это, это мама, с которой надо обязательно, как говорится, общаться, помогать ей. А она лишена этой возможности. Вот, наверное, мой кратенький ответ на то, почему вот ну, моя родственница хочет вернуться обратно. И все-таки люди, где они там живут, они принимают ее как нового человека. Это очень-очень, скажем, ну, не есть хорошо, потому что... Когда ты приходишь здесь, мне кажется, все вокруг добрые, милые, все мои родные. Вот. А там тебя принимают как нового человека, а что ты приехал? Это просто там, где она живет, это не глухая деревня, это под Краснодаром, поселение, какое-то. И она говорит, я с удовольствием бы вернулась обратно, пока не представляет, как это сделать. И потом, знаете, еще вот такой момент. Если человек ну, на процентов там здоров, хотя не у всех это.. Она приехала сюда в командировку, она даже зубы приехала речье сюда, вот к моему сыну в больницу, он у меня врачом работает, стоматологом, потому что там это очень дорого. Понимаете, за все надо платить, дорого, дорого, конечно. Вот, может быть, туда уезжают люди на пенсии и получают достойную хорошую пенсию, там, предположим, в север кто-то приехал то, конечно, конечно, что бы не жить, да, заработал пенсию, купил там домик себе, почему ну, бы нет. Так что я, скорее всего, ответила на этот вопрос. И да, вот вопрос здоровья. Здоровье ⁇ здоровье это очень большой такой минус из того, что ты заболел за все надо платить. А у нас здесь, в Татарстане, имеются определенные квоты, их можно дождаться, там какие-то там моменты такие по здоровью. У нас к этому республику очень хорошо относятся. Вот, пожалуй, я ответила на этот вопрос, Леночка, тебе. вот, А сама вот мое мнение. Я никогда, никогда не уеду из моего родного Татарстана. Я здесь выросла. Здесь мне дали образование, здесь у меня семья, здесь живут мои дети, моя мама. Я буду здесь жить, жить и радоваться. А радоваться жизни можно везде. Пожалуйста, сел, поехал, отдохнул куда хочешь. Мы позволяем себе ездить очередь бывали. Вот в начале года мы в Голландию, Европу ездили. А тут э, отдохнули, мы съездили в Турцию. Ну, почему нет-то? Что, море не, нельзя найти, что ли? Э, когда у тебя хорошее настроение, когда с тобой э, любимый человек. Почему бы нет? Ты поедешь хоть куда. Пожалуйста. Друзья, мир вашему дому. Не болейте. С наступающим вас Новым годом! Всех вам благ с